привет дорогие друзья вы находитесь на youtube канале все о микрозаймах в этом выпуске я хочу с вами поговорить про такую микрофинансовую организацию как золотая корона очень часто люди пишут про нее особенно с зарубежа это то есть страны казахстан таджикистан узбекистан и все-таки пришло, наверное, время рассказать всю правду про данную компанию, потому что люди опасаются, что не смогут выехать за границу, то есть уехать к себе домой, когда имеют долги в данную микрофинансовую организацию. Что ж, я думаю, им это будет интересно. Ну а если и ты брал в этой компании займы, то посмотри видеоролик, он много что тебе э, расскажет и даст ответы на твои вопросы. Приятного просмотра! Ребята, я напоминаю, что мы производим возврат заранее закрытые займы денежные средства. То есть, если вы брали в таких компаниях, как написаны в комментариях, то в них можно вернуть излишне переплаченные денежные средства. Приведу пример. Вы взяли, например, 5-10 раз в данной компании, и вы знаете, что вы переплатили деньги, то напишите нам на WhatsApp, номер есть в описании, мы поработаем с вами и вернем эти денежки вам на карту, либо же в счет погашения активного займа. Сначала мы с вами начнем и разберем вообще, что это за организация, почему она выдает займы и так далее. Да, это такая же микрофинансовая организация, как и все остальные, которые выдают займы онлайн, но это более выдают в офисах, люди приходят, соответственно, подписывают договора и так далее. Так вот, данная компания выдает займы под 1% в день, и неважно, гражданин ты Российской Федерации – там, другой страны и так далее. То есть она выдает займы стран, э, жителям, которые проживают в странах СНГ. Это во-первых. Во-вторых, люди очень часто спрашивают и переживают за то, что они с долгами не смогут уехать домой. Например, они там взяли микрозайм в размере там, 30 тысяч рублей. Причем данная компания действительно выдает почему-то большие суммы. Хотя я не, не понимаю и их принципа и логики. Э, почему? Потому что Тут русским не доверяют, а золотая корона выдает, соответственно, вообще гражданам, которые проживают за рубежом, и вообще не парится, не переживает, да, что вернут они деньги или нет. Мне бы было, например, страшно выдавать деньги неизвестно кому. Почему? Потому что люди, в основном, которые берут здесь деньги, они имеют временную прописку, а они имеют постоянную. Это в большинстве случаев. И то есть компания, по факту сказать такие не имеет гарантии 100% о том, что вернутся деньги, как говорится, к себе домой. Так вот, люди часто переживают, что не смогут уехать домой там, в Узбекистан, Таджикистан и так далее, что у них будут проблемы в аэропорту, еще, еще какие-то вопросы, там, будет их искать полиция и так далее. Так вот, не стоит насчет этого абсолютно переживать, это уже не... Первый человек, который мне писал, а мне писало около 30-40 человек уже с, за рубежа о том, что мы хотим уехать, боимся. Так вот, вообще переживать не стоит насчет этого, можете смело собраться и уехать. Да, они со временем, может быть, подойдут на вас в суд, но опять-таки на вашу временную прописку, там, где вы уже не проживаете, но это тоже очень глупо и, я бы сказал, не абстрактно в данной ситуации. Поэтому компании больше тут, наверное, работают по факту того, чтобы взыскать деньги, морально надавившие на человека, что у них будут проблемы. Так вот, никаких проблем не будет абсолютно. Все, что нужно сделать, так это вам надо написать в данную микрофинансовую организацию заявление, чтобы не звонили третьим лицам. И все, и можно смело уезжать домой. Потому что, когда компания примет данное заявление, они не смогут звонить вашим родственникам, друзьям, близким и так далее, а будут звонить только вам, а вы, когда уезжаете в основном за рубеж к себе домой, вы меняете номер телефона. Так вот, поэтому они до вас не дозвонятся, и можно сказать, что пусть они о вас забудут, и переживать насчет этого абсолютно не стоит. Но если вы в дальнейшем, конечно же, вернетесь, и, соответственно, вы в дальнейшем будете работать в России, то они могут найти ваш... Номер телефона действительный, да, и названивать, и потом уже подавать на вас в суд. Да, такая бывает возможность, и бывает это все на практике. Сильно переживать не стоит. Самый главный вопрос, который был на повестке дня сегодня, будут ли проблемы выехать за границу? Абсолютно нет. Никаких проблем не будет надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Если у вас имеются проблемы с абсолютно любой микрофинансовой организацией, то вы можете написать нам на WhatsApp, номер есть в описании, мы с вами поработаем. И, соответственно, многому чему вас можем научить, как действовать и бороться с МФО и коллекторами. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Подписывайтесь, там также будет выходить очень много интересной и полезной информации по поводу МФО, микрозаймов, коллекторов и так далее. На сегодня все. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока, ребят.